Это, видимо, как правильно вклеивается тейпом образец Вот экспорт марафончика. Сейчас пойдем красотки мерить и всякую не посмотрим Запись пошла, запись пошла, я на экспо, на экспо я люблю рассматривать всякие штучки технологичные для бега и прочего Здесь были две девчонки симпатичные, Ирина и Мария, и они просто э, опустошили мою кредитную карту Но не в том смысле, о котором подумала половина смотрящих, в общем я ушел с кроссовками, с гетрами. И хочется мне сказать слова благодарности Ирине и Марии, потому что они очень э, дружелюбно, терпеливо, э, снося все мои вопросы, э, сомнения, отвечали мне, дали мне побегать в кроссовках не так, как в городе в Питере 30 метров, а сказали, чтобы я, главную пятерочку не бежал в них и побыстрее вернулся. Вот. И в это время хранили мою сумку с документами Потому что иначе пришлось бы мне к ним на ночлег отправляться спасибо. без паспорта, без денег и всего прочего. И я обещал прийти после забега и рассказать им, как мне бежалось в новых ветрах, в кроссовках. Девчонки, я буду бежать и думать о вас. Легких ног вам. Удачи, спасибо, спасибо. Море кроссовок на Экспо. по у меня было только одно. Вот эти Мизуна. Я взял гораздо дороже, чем здесь. А здесь они со скидкой, да блин, да еще... Ну то есть то ли они раньше... Да, они дешевле, да еще и скидка есть. Но ну, с другой стороны, я в них уже пробежал. Это вот мои новые кроссовочки. Тут меня уговорили их купить. И вообще здесь много-много всего интересного. Кросса, одежда для бегунов, термобелье. Покупай не хочу. Жалко, что не было броксов моих. Привет, Мария! Да, я готов. Я обещал за этим рестартом. В общем, не решился я. Вчера я побежал в одном а гра... кроссе. И гетры не оделал. Я вчера... я вчера побежал в одном кроссовке в этом, в одном кроссовке в том. Пробежал с метров пятьсот, понял, что уже привык немножко к ним, не стал менять, да. С гетрами вообще сложная ситуация, решил, короче, не менять. В этом подготовился. Нет, канины по виправе не меняют. Всего месяца уже пробежала полумарафон. Ну, надо стараться. Да. еще она не знает, куда потратить лишние деньги, поэтому покупает <проб> всякую дорогую фигню. Давайте. Вот когда у бегунов плохой результат, они приходят в отдел, где продаются такие классные штуки, и сразу покупают... Технологичные вещи, чтобы результат был лучше. Я тоже понял, что чтобы в следующий раз результат был лучше, надо купить себе какую-нибудь такую да. конструкцию. Поможет пробежать, да, марафон? Я на это надеюсь. Как вам пробежалось? Ну ничего. Чуть-чуть я не уложился, да. В. Видео? Да. Да? Это был первый полумарафон да, и что? Это был и Ты он был голосом? самый тяжелый Возможно? Первый первый полумарафон всегда очень тяжелый. Нет, ну, оказалось, кстати, возможно. Возможно, но да. Тяжело. Тяжело, да, тяжело. Теперь, Теперь только в, июне, в июле. И ну, так ты... говоришь, но ну, я должен подготовиться, купить себе волшебные кроссовки, супергетры, супергетры. супер, -гетры, да, супер, -гетры. Нет, супер -гетры. У меня через, через месяц обязательно можно. Хорошие? Хорошие, да. И все, и тогда я пробегу. И вот так это как наркотик. Ты пробегаешь, ты опять думаешь, нет, я могу пробегать быстрее. И значит, я прыгу с возьму себе другие кетры, другую маечку, другие кроссовки. Вот, кстати, маечки были беспонтовы. Тяжелые, пушные и не пробивают. Эти вот эти вот? Да. Я не бегу в майк, которую выдают, я в них фотографирую. А там положение... Значит, на... Можно так убежать в другой? Можно, можно. Значит, э... как зовут тебя? Любовь Закитер. Любовь. Я, Давай, дам, я дам Любаши совет. Значит, Я сам обратил внимание, что делают опытные бегуны. Они приходят на Экспо, получают фирменную футболку, которую выдают. А после этого они в ней фотографируются с номером. Что фотография была в футболке забега, то есть тебе выдают вот номер футболку, ты фотографируешься вот так вот, ну вот у меня не та футболка А бежишь в той футболке, которая тебе удобно, у тебя фотография есть, в той который которая должна быть, а футболку надо одевать другого цвета, так, чтобы тебя было видно Ну, что если кто-то там тебя, ну, встречает, или потом видео, или фотки, чтобы ты себя легко мог отличить да, то есть я уже тут как опытный полумарафонец даю советы начинающим. Удачи, любовь. Спасибо большое. вас зовут? Меня, за... меня зовут Олег Факеев. Для тех, кто не знает или еще э, не запомнил, смотрите мое видео о беге. И у меня их получилось так много, что я принял решение организовать отдельный канал Running. А на основном канале Fog2501TV я буду размещать короткий анонс о беге, а все видео вы сможете найти там. Ну и фото потом будут на странице, соответствующих Google Google+, Фокранинг. Так что, кому интересно, подписывайтесь, смотрите. Сейчас там выложены видео о тренировках московского и питерского ран-клубов «Адидас». 10-километрового забега московского марафона, организации московского марафона, казанского марафона и моего полу марафонского забега. Ну и, соответственно, уже есть видео по Сочинскому полумарафону. А то ли еще будет, впереди еще много-много километров предстоит пробежать мне, в том числе, возможно, вместе с кем-то из вас. До встречи! До встречи на беговых дорожках и забегах!